Всем подписчикам и гостям, я Джетли, и это новое видео о волосах, а точнее о том, как мне их наращивали, почти неотличимо от моих натуральных. И заодно я вам расскажу, как за такой шевелюры из каниколона ухаживать. Ссылку на своего мастера я оставлю в описании. Это уже третий день носки. У меня тут Из косички мои волосы выбились уже. Это как парик, но из твоей головы. Ну, то есть, блин, из твоей головы растет каниколо Это-то стрёмно немножко. Для такого случая мне пришлось купить вот такую вот расческу. Вот она, видите, зубчики у нее. Разной длины, разного размера. Она для распутывания колтунов. Она вообще используется, да? Вот, расчесывать их надо аккуратно, придерживая. То есть так, как расчесывают волосы маленьким детям, ну, чтобы им больно не было. Также и это надо расчесывать. Господи, какое у меня мочало сзади. А. Надо придерживать и расчесывать. Наращивание такого типа лучше делать, когда у вас стрижка с рваными концами, потому что оно, оно, все это, поможет слиться с каником. И чисто теоретически, если бы я взяла цвет пожелтее немножко, то я бы попала в точку. Теперь, что могу сказать? Мне попросили относить поносить каник две недели и использовать в первую неделю сухой шампунь потому что я вот честно говоря не уверена, что этот каникалон переживет хотя бы одну помывку головы поэтому я купила такую штуку это типа сухой шампунь для блондинок там еще есть для брюнеток вот и сейчас мы будем его испытывать тут написано Итак, бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла Короче, секреты свежести. Распыляй короткими нажатиями на сухие волосы с расстояния 20 сантиметров, разделяя и приподнимай пряди волос. Нанося сухой шампунь на корни, оставь ненадолго на волосах для Кончиками пальцев промассируй, массируй волосы. А затем тщательно расчеши, чтобы удалить возможные остатки шампуня. Твоя прическа как новая. Давайте посмотрим. Посмотрим. Пусть ли она как новая. Ладно, давайте смотреть. Так, 20 сантиметров. Что это? Е, это как делать укладку. Но только сухим шампунем. Ого. Знаете, какое ощущение? Ощущение, что у тебя по голове ползают эти... Как называется так? Вкуснички. Вот, вот я думаю, так меня лучше видно. Давайте попробуем все это нанести. Это мало ли на самом деле очень интересное ощущение, и по виду он тоже гораздо интереснее, чем любой другой шампунь. Холодный. Такое наращивание, кстати, считается самым безопасным, потому что не воздействует на него температура, то есть это работа чисто щипцами и микрокольцами, ну и щекочком. После принятия ванны, душа надо, кстати, мыть голову только вот так вот, запрокидывая волосы и вот так вот на голову, потому что иначе все эти микрокольцы могут послетать и сделать вам больно. Вот там еще то ли черные частицы, то ли коричневые в сухом шампуне для для брюнеток. А в этом белые частицы, чтобы, если что, если вы вдруг не все прочесали, они, ну, как, не выделялись на фоне ваших волос. И по-хорошему первые 4 дня, если у вас немытые волосы, надо пользоваться именно сухим шампунем, потому что... А как бы ваши волосы привыкают к рингам, там, все дела и, в общем, не суть. Вот видите, каниколон уже на концах путается, то есть образуется кон... контура, блин. То есть образуются колтуны и становится очень сложно его расчесывать. И это уже, ну, ну да, где-то примерно 4 дня. Но, возможно, у нас будет такое компромиссное решение. Вот я подслушала тех, кто наращивает, что некоторые виды каниколона можно э, обрабатывать плойкой. Типа кончики пол полкой. Типа кончики плойкой обработал, они выпрямились и снова все хорошо. Сегодня мы это также проверим. Итак, мы берем плойку. Плойку. Выстыкаем ее в розеточку и ждем, пока она станет нужной нам температурой. Вот. И у нее выставлено 190 градусов. И это, по-моему, максимальная температура на этой плойке. А, нет. 220. Сейчас будет интересно, что будет с розовым каником, потому что, он, по -моему, был... потому что он, по-моему, выдерживал только 30 градусов. Но если что, я могу эту прядь снять. Без потери почти. Давайте посмотрим. Знаете, по-моему, стало еще хуже. Ну, как бы да. Как бы совсем все плохо. Вот, этот каник, короче, он просто замочарился. Сейчас я попробую его расчесать. Мне лажа выходит. Запомните, что белый это китайский каник, а розовый это каник из хайр -шопа. Такой магазин, где продается все для волос, там для всякого рода извращения над ними и в том числе каник. Ну вот примерно так. Это мы значит чем-нибудь фиксируем. Только чем? Я не знаю. Макушку мы затрагивать не будем, мы не будем также затрагивать наши волосы, потому что они нуждаются в восстановлении. Мы будем затрагивать только кончики. Вот эти вот беленькие. Вот розовый краник он уже от такой температуры выпадает, поэтому. Лучше заказывайте галикулон с Алиэкспресс. Он термостойкий, можно сказать. Его, по крайней мере, можно завить. Я в этом уверена. Процентов на 99. Потому что температура, которую он берет, это 230 градусов. Но у меня 200 сейчас. И, в принципе, да, в принципе, получается, что они как... Как только что из пачки, То есть, они выпрямились. И вроде как даже больше не путаются друг от друга. Но если вы помоете голову... Они начнут пушиться, поэтому такие волосы придется каждый день укладывать плойкой. Не забудьте подписаться и поставить лайк, пожалуйста. Я же кошечка, и у меня лапки. Из белого каника вроде ничего не выпало, и это хорошо, это радует, это просто прекрасно. Зато розовый я, наверное, в скором времени сниму, хотя тогда уж надо все снимать, потому что розовый сразу замочалился. Вот, то есть мне кажется, он идеален для каких-нибудь каких дредосиков, для дрейдиков а вот этот каник, он похож на каник из моего белого парика, и мне кажется, это один и тот же каник на самом деле. Вот, но сейчас он начал пушиться, поэтому я его буду снова заплетать в косу Ай. и ждать, пока, пока пройдет неделя, потому что надо наблюдать и свыкаться с каником. Потому что, возможно, у меня будет удлинение настоящих дред с И с этим надо как-то, не знаю, смириться или не смириться. Но попривыкнуть точно надо. Еще, кстати, в хайшопе должен быть такой гель силиконовый, именно силиконовый им может, искусственные волосы чтобы они не пушились и что-то еще, короче, я не помню, зачем он, кроме того, чтобы волосы не пушились но в этом наращении все-таки хотя бы три плюса да присутствуют первый плюс, это то, что ты вообще не чувствуешь, что тебе нарастили, то есть ну, как если бы у тебя от рождения были длинные волосы, ты бы так с ними ходил вот, этот, вот это вот происходит с каниколоном. вторая вещь можно подстричься, просто сделать себе абсолютно любую прическу. На абсолютно любые волосы можно нарастить, по-моему, от 2-3 сантиметров только могу. Вот. И это очень дешевый способ наращивания. И у нас он очень-очень где-то резко практикуется. Ну и вот. Всем спасибо за просмотр, если вам было интересно это видео, если много видео про наращивание в который раз, то поставьте лайк, оформите, пожалуйста, подписочку на мой канал, и вот там вот колокольчик стоит, там надо на него нажать, и нажать в настройках принимать оповещение вот этого блогера. Да, ну вот как-то как так оно работает. Короче, я думаю, вы справитесь. Вы же все хорошие. А вам спасибо за просмотр, всем пока.